лиц до 17 лет, без взрослых, по крайней мере, не пустят. Эм, речь пойдет Но, по о далеком будущем, о том, как там весело, собственно, живется, в кавычках, разумеется. Э, ну и билеты на этот фантастический боевик заполучит тот, кто Мейк, 24 по счету пришлет СМС со словом Киномир на номер 5577. Отправлять СМС-ки, рекомендую прямо сейчас и не забывать о том, что обойдется каждое 15 рублей без учета НДС, так что потом не удивляйтесь. Слышь а ну, Сегодня даже водички ссоры.